Доброго времени суток, мои друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как создать собственный веб-сайт. Что ж, сегодня я вам покажу, как создать свой сайт и вставить туда собственный текст. Что ж, для этого мы должны выбрать шаблон для своего веб сайта давайте начнем и давайте еще за мой труд подпишемся что ж создать новый сайт ждем так какой нам шаблон подойдет для нашего сайта угу. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Хотя нет, давайте все начнем с самого начала. Как бы с нуля. Что ж, для этого выбираем пустое. Пустой шаблон. Так, идем наверх. Uh -huh. Минимальный. Классический. Нет, не подойдет. Нет, нет, нет. Для портфолио. Одно, одностраничный даже есть. Нет. Широкий хейдер нам подойдет. Да. Так, сразу жмем ⁇ Редактировать ⁇ и посмотрим. Так, ждем. Угу. Кстати, ставим пальцы вверх за хорошую программу. Vix. И то, что я вам показываю, как создать сайт с нуля. Что ж, представляем новый редактор Викс. Так, это понятно. Так, начнем с имя сайта. М -м -м. Хотя нет. Давайте вот так. Вы напишите в комментариях, какой мне сайт создать. Точнее, имя сайта, какое мне придумать. Пишите в комментарии, если имя сайта подойдет и будет под это комментарии 100 лайков, то я это название выберу и назову этот сайт. Этим названием. Так, это все мы должны убрать. Оно нам не нужно. Угу, удалить. Удалить. Удалить. Тоже удалите. Так, удалите. Так, опустимся вниз. Так. Что-то глючит. Угу, удалите. Что ж, давайте начнем с, с заголовка. Текст. Стоп. Что-то тут не то. С чего мы начнем? Галерея Кстати, тут есть слайд-шоу Да То есть вы можете выбрать любое Там Из выбранных вами Фотографии потом Сделать слайд-шоу Так, заголовок сайта вставляем на хейдер кстати чтобы перенести на хейдер вам нужно всего лишь э, поставить свой текстовый текст текст поставить вот вот так взять и просто перенести в хейдер вот и он автоматически перенесется сюда так куда его поставить угу, сюда вот выравниватель. Так заголовок сайт там. сайт там. Что мы напишем? Ну давайте добро добро пожаловать. Давайте. Угу, добро. Ой, стоп, английский. Так, Кстати, цвет давайте поменяем. Вот он белое, как-то бледно, не видно буквы. Да, давайте. Да, да, стоп, нет, мне это цвет, хотя, А, -а, -а что ж, секунду, так, чтобы добавить текст, нужно нажать на кнопку плюс, потом текст, и потом уже э -э выбрать соответственный текст. Да, вставляем сюда. Угу. Кстати, тут есть э, стиль. Вот э, нажимаете один-два раза на текст, и тут выбивает вот это окошко, где стиль, шрифт и все остальное. Вот, выбираем тут разный стиль шрифта. Но мне нужен основной заголовок. Потом шрифт. Какой мы шрифт выберем? Стоп. Ага. Да. Arial Black. Black. Black. Black. Black. Black. Да, выберем такой. Так. Какой у нас шрифт будет? Размер. Ну, давайте 31. Так. И тут можно жирными сделать буквами. Хотя куда жирнее. Потом... Не знаю, это что за кнопка. И также подчеркнуть слова, буквы. Цвет выбираем. Угу. Ну, Я думаю, что вот это лучше, да. Кстати, можно выбрать собственный цвет. Цвет. Палитру тут такая разная. Все цвета радуги. Вот вы сами видите. Можно выбрать любое и также подкорректировать но я уже выбрал свой цвет и мне не нужно это так закрываю да вот так хотя какой цвет выбрать хотя нет я выберу вот этот да так ну, тут еще есть разные форматы самого текста. Ну, мне они не нужны, скорее всего. Ну, давайте посмотрим, чтобы вы просто посмотрели. Тут эффекты можно выбер... выбрать, кстати. Кстати, как то они по странному написали. Что за А, Г, Б. Так, потом формат один тут. Хотя зачем нам один? Нет, я думаю, что не нужно. Мне не нужно. Так. Хотя нет. Я выберу вот этот. Ровный. Ничего не изменилось, ну ладно. Так, что у нас со цветом? Выделение можно, кстати, поставить. Ну, я поставил вот так. Так, что ж, давайте с сам текст заполнять. Кстати, буковку «Б» мы не убираем, чтобы все настройки не сбились. Ну, или там другая буква будет, но первую лучше не убирать. Пока вы не напишите «Добро пожаловать», допустим. Я написал «Добро пожаловать». А потом, когда вы уже написали, можно убрать э, ту пер первую букву. Вот. Кстати, что если у нас не помещается текст, можно его растянуть вот, вот так. Да. Растянуть его и потом поставить посерединке. Как вам так, вот, Добро пожаловать. Так, что у нас с сайтом? Я название не буду убирать. Что ж, сохраним. Угу. Сохранили. Так, теперь что... Ну, давайте текст сам введем. Угу, текст заголовок не нужен, подзаголовок тоже. А, давайте этот. Сойдет. А, чтобы выбрать... Я уже, наверное, повторил. Нужно нажать на плюсик, потом на текст, выбрать категорию, потом выбрать вас интересующий стиль, шаблон, как его назвать. Ну ладно. Вот и все. Ну, допустим, вот это. Нажимаю. Так. Теперь перемещаю куда мне нужно. Да, вот сюда и можно. Так, растягиваю нет, зачем растяивать? Ну, ладно. Так, э, нажимаю два раза и убираю весь текст. Так, что... Что... Ну, к примеру, веду я... Здравствуй... О, что это? Так, здравствуй. Дорогой. Дорогой. Дорогой. Эм, по посетитель. Посетитель, да. Посетитель. Посетитель. Так. Эм, если ты хочешь, если ты хочешь эм, создать свой сайт, создать свой, нет, как-то не так, создать, хотя нет, да, создать свой сайт, так, запитаем то... А, подпишись. То Подпишись. И восклицательный. Да. Не. Да. Не, восклицательный. И... Мы откроем тебе все двери и поможем тебе создать свой индивидуальный, индивидуальный... Сайт. Ну и три подсклицательных знака. <с> что ж. Шрифт, цвет... Эм... Кстати, вот допустим вы э, написали весь текст и вам нужно... И вы узнали, что вам цвет этого текста не, не нравится, короче. Вот, вы можете просто выделить э, весь текст. Вот, как я. И нажать просто на... Люб... выбранный цвет вами любимый мне нравится вот такой даже чуть-чуть темнее да вот вы видите сами что текст весь текст изменяется который я выделил так темный все образец это так и да ничего не изменить что ж так да все больше ничего не нужно все так я это написал так что ж э, вот и конец первой серии если вам понравился мой видеоролик то э, ставьте большие пальцы подписывайтесь на наш канал и ждите нового видео если э, на это видео на эту часть Будет 100 лайков, ну ладно, 50 лайков, то я выставлю вторую часть.